Здарова! Пришло время для очередного путешествия, так что хватай печенюшку или что там у тебя на столе и вперед в прошлое! Раньше я знал только таких мастеров боевых искусств, как Брюс Ли, Чак Норрис, Джет Ли и Стивен Сигал. Но их знают все. А теперь их ряды пополнил и кунг кролик. Это игра про злого пушистика, который пошел против целой инопланетной орды монстров, чтобы спасти своих учеников. Так-то. Вообще да, жили-не-тужили, пока в один прекрасный день на деревню не напали НЛО. Используя свое мастерство, кролику предстоит пройти 70 уровней, уворачиваясь от ловушек, прыгая по стенам и сражаясь с захватчиками. В «Хунфу тебя ждут десятки часов увлекательного геймплея с приятной графикой, головоломками, юмором и морковкой. Ну, для зрения. Весь мой опыт в археологии сводится разве что к раскопкам шмоток в поисках затерянного носка. А душа жаждет приключений и новых открытий. Так что для такого настроения я подыскал очаровательную головоломку в духе приключений Индианы Джонса. Hamilton's Great Adventure это археологические похождения с динамическими головоломками. Уровни представляют собой своеобразные лабиринты наполовину состоящие из обветшалых деревянных площадок, по которым можно пройти один максимум два раза. А ловушки и препятствия будут заставлять решать трудности прямо на ходу. Помогать тебе в этом будет смышленная птица по кличке Саша, способная отвлекать врагов и дергать за рубильники. Для тех, кто любит убивать, а не приручать драконов, я подготовил отличный экшен. С магией, лутом и каким-никаким сюжетом. Ты избранный! И только ты сможешь бросить вызов драконам, вивернам и рептилиям в захватывающем фэнтезийном мире. Dragon Слея — это зрелищный экшен, в котором ты примешь на себя роль охотника на драконов. С каждым новым уровнем ты будешь зарабатывать новые доспехи, магические перчатки и питомцев для поддержки в бою. От тебя потребуется вовремя уклоняться и выполнять правильные свайпы для магической атаки, а также зарабатывать на улучшение, зелья здоровья, защиты и прочее. В одном идиотском мире живет странная раса пушистых тупиц, которые враждуют между собой. Я никого обидеть не хотел, у них раса так называется. У этих существ нет ни рук, ни ног. Зато у них есть очаровательное свойство изменять свою форму. И этого оказалось достаточно, чтобы начать войну. Тебя ждет 75 уровней в трех уникальных мирах и куча интересных головоломок, основанных на физике. Фузел, как я уже говорил, это раса существ, обладающих способностью принимать различную форму. От тебя потребуется тапать по желтым тупицам, превращая их в квадрат или круг. Для того, чтобы взаимодействуя с окружением, выпихивать красных пушистиков с обрыва. Ну и напоследок, для тех, кто хочет что-нибудь построить, а у него руки растут, скажем, не из плечей, я подготовил отличный и простой конструктор с последующим сражением на арене. Рад? Roblade Design and Fight, можно сказать, сочетает в себе две игры. Во-первых, это огромный конструктор, в котором ты сможешь создать уникального робота с уникальным способом перемещения, орудием, защитой и, конечно же, своими слабостями. А во-вторых, это сами драки на арене, на которых ты сможешь зарабатывать для дальнейшего апгрейда робота. Эх, был бы мультиплеер и цены бы ей не было. А на сегодня это все. Ставь лайк, качай игры с нашего сайта бесплатно и не забывай подписываться на наш канал. До скорого!